И всем привет, с вами Треш Fire и это новая рубрика. Давненько у меня не было новых видосов, и я хотел этот видео снять. Да, ребята, в этом видео будет промокод 3 промокода в честь гранд финала турнира. Смотри, вот гранд финал. Смотрите все-все смотрите гранд финал. Я все об этом расскажу. Вот, если мы наберем на экран финале э, 15 тысяч зрителей, вы можете получить вот этот алмазный купон. Два, два штук. А если наберем 25к зрителей, награда на выбор будет э, Капелла альвару, Вот такой парасчет и вот такой крутой автомобиль. Скин на джип. Как назывался этот? Ладно. Э, если наберем 35к зрителей, ну, это очень сложно. Так что заходите на Грандфинал. Смотрите, вот гранд-финал. Здесь тоже написали. С, с 27 числа по 29 ноября. Вот такой вот калаш крутой дадут. Это тоже многие выбивали за алмазы. Это тоже дадут. Это тоже многие выбивали за алмазы. Я в другом аккаунте выбивал этот. И это Олдовская эмоция Таня Цыпленка. Ну вот, ребята, я оставлю как водить. Если вы не знаете, как водить, то я оставлю в закрепленном комментарии или в описании. Да, в описании оставлю вы должны туда вот нажать и после, после того как вы как нажали выходит ну выбери аккаунт если у вас Facebook на Facebook нажмете и вводите пароль логин She и will... э, so после того вот такой выйдет три вот таких вы должны туда вводить по четыре вот буквы или цифры. Чива, И потом у вас в течение одного дня придет э, что-то. Ну вот отсюда придет. Вот такой придет. Вот такой крепкий кристалл придет. А когда мы наберем тоже 25 к онлайна 25 тысяч зрителей тогда вы это тоже повторяете описание заходите на Facebook и пароль логин видите и отсюда еще придет вот такой другой камень вот такой придет и на этом промокоде тоже тоже самое повторяете ну, ребята, спасибо всем за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и заходите на вот грандфинал. Грандфинал. Я оставлю ссылку в описании. Да, в описании. Ну, всем пока-пока.